Слушай, ну, а может так чуть потеплее? Вот так? Не, вот так нормально же. Ну, ну вот так вот, видишь, на естественный цвет лица. Поднято. Слушай, давай сейчас, знаешь, что? Давайте про ФЗ, поговорим про льготные субсидированные ипотеки. Там, где платеж 25 тысяч рублей. Все готов? ну, -ну готовится готов к тему просто назови короче смотри это сейчас про эти про хозяйские поговорить там где э, можно без первого взноса у застройщика взять где можно под субсидию подогнать вот и собственно что делать с этими квартирами как вообще их использовать правильно рассказать как в сочи парке живут на 24 метрах ладно поехали Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, друзья, Илья Шамшин, да. не забудьте подписаться, поставить лайк, колокольчик, уведомления, друзья, чтобы быть в курсе всех событий, ну, да. и нам приятно. Да, а, отлично. Друзья, сегодня хочется поговорить, собственно, на следующую тему. А, тему у нас а, федеральной стройки, это то есть там, где проходят а, субсидии, рекоды, вот все плюшки, приколюшки, ипотечные продукты, где заходят, прям вот, ну, скайпом заходят, потому что там... Процентная ставка там 0,5, 3, 3,2, 3,5, да, то есть да, минимальная процентная ставка. Собственно, что мы с этим мероприятием можем сделать? А, Во-первых, у нас не так много строек, да, Вот какого-то настройки, куда можно зайти под субсидию, давай вот на пальцы. Южный парк. Да, Южный парк, дальше. Ну, понятно, там, Сочи парк. Сочи парк, кислород. Да. Флора летний. Флора летний. И, собственно, наверное, и все. Но, наверное да наверное мне кажется там еще можно волей <клев> парк но не точно а, слушай, они это... сейчас они сейчас водятся в эксплуатацию и ну парк это абсолютно а не мы можем зайти можем да. зайти а можем мимо пройти но не так что дойдем до конечной цели да потому что резиденция изнагорская кстати резиденция изнагорская блин вот был там на днях в стройке. Дом сделан капитально. Вот, Блин, он стоит вот сколько? С 2010 -го года он стоит. он хорошо Сделан дома. капитально. Да, все это к чему? Смотрите, на данный момент времени вы можете купить квартиру в Сочи, свою собственную квартиру, да, у вас будет своя собственная квартира, свой объект недвижимости. Платежем за 25 тысяч в месяц. Платеж, да, 20-25 30-35 тысяч рублей. Можно зайти без первого взноса от застройщика. То есть вы и заходите без первого взноса, да, и у вас минимальные платежи. А, кстати, насчет, собственно, таких квартир. Естественно, основная масса квартир это сколько? 18 метров. 20 там. Ну, ну, 20, 20, от 18, 20... до 28 метров. Вот да, там, малышки. Малышки. Собственно, что нужно сделать? Как правильно использовать свои вот эти там, площади, да, там условно, 20 метров? Что нужно с ними сделать? Друзья, смотрите. Когда вы забираете квартиру застройщика, да, упадет у вас там минимальный платеж, а как выделиться тебе из всего комплекса, да, то есть либо на перепродажу, либо на зарплату на посуточный или на долгосрочный, ну, неважно. Как тебе выделиться, что делать? Однозначно, когда у тебя 20 метров, не надо рассчитывать то, что ты будешь сдавать ее семье, там с детьми, и, там, с бабушками, с дедушками. Однозначно, здесь целевая аудитория это кто? Ну, парень, девушка, либо парень с девушкой. Ну, по, по большому счету. Да, ну, ну какой-то молодежи. Человеку, проживающему одному, а в Сочи таких. Очень В Сочи, да. В Сочи навалом э, ребят, Молодые, которые на энтузиазме приехали, так. занимаются своими делами. Да, и э, в принципе 20 метров. Им более чем достаточно. Ну просто смотри, первое время, получается, они приобретают квартиру, ждут, когда комплекс достроится, они выплачивают ипотеку со своего кармана. Как комплекс сдался, можно отдать ее в долгий срок, и пусть она сама себя гасит ипотеку. Да. Однозначно на вот этих 20 метрах нужно делать ремонт, мебель, технику, наполнения один в один. Вот, внимание, один в один, как номер в отеле. Я правильно говорю? Там не надо колхозить, вот в этих 20 метрах там какую-то кухню, нам что-то городить. Делаешь, вот мы сейчас накидаем фотографии, да, то есть будет видно, ну и понятно, что, что с этим делать в качестве образца мы скинем фотографии. Однозначно делаешь отельный вариант, и у тебя эта квартира, она заходит и на посуточную, и на, на долгосрок у тебя будет очень стоять, да, из желающих арендовать твою квартиру, и потом на перепродажу тоже это классно заходит. Не надо из этих 20 метров делать какую-то однушку там э, делаешь э, не знаю, как допустим, в мане слушай, я вот живу, мне кухня вообще не нужна вот вот не было бы у меня кухни, я бы был, был, был бы только рад да, здесь, понимаете, здесь основная идея в том, что у нас люди основная масса, у нас люди не живут в квартире как правило, они что, ну искупались там, поспали Помыли, там помылись, там, поспали, высыпали, поспали, поспали если просто рассчитать, друзья Например, вот чтобы вкусно позавтракать, пообедать, поужинать, ну в среднем мы платим ну, 200-300 рублей. У нас первое, второе, третье компотом лет, ну все есть. Да, то есть мы, чтобы это все приготовить, сколько денег нужно? Мы не стоим у плиты, то есть мы сейчас говорим, да, мы и лично за себя говорим, и основная масса людей у нас не стоят у плиты, поэтому там что-то колхозить, в какой-то кухне, это в принципе не надо. Делаешь отельный вариант, блин, и, во-первых, у тебя и квартира в цене будет дороже, да, относительно, относительно конкурентов, да, в том же, в том же комплексе. Да, то есть ты делаешь нормальный отель, отельный вариант, все, и запускаешься. Слушай, ну я уверен, на процентов, многие нас не поймут. И первый вопрос Как можно жить без кухни? А, здесь, понимаете, понятное да. дело, понятное дело, когда там речь идет там, о 40 метрах, о 50 и еще больше. Понятное дело, туда заезжает семья, там, может быть, с ребенком, там нужно будет, ну, какой-то быт, там нужно готовить, отстираться, понятно. Но когда на 20 метрах. На 20 метров ты планируешь квартиру, но здесь не получится сделать и нашим, и вашим однозначно, прежде чем запустить свой проект, да, нужно понимать, на кого ты работаешь, парень, девушка, либо парень с девушкой, то есть относительно молодые, то есть те, кто в работе, те, кто в динамике, на них нужно ориентироваться. Так, а давай, давай это. много воды, скажи, пожалуйста, что у нас есть интересного в этих ФЗшниках по ценам, давай так друзья сразу могу сказать у нас есть в южном парке комплекс очень крутой мы за него постоянно говорим там почти 30 квадратных метров 29 по моему с копейками ну можно ок Да, 30 квадратных метров по цене семь с половиной миллионов но это подарок это просто звездец какой подарок этаж Этаж третий будет третий этаж ну не видно, будет. ну как не будет ну ну, ну, лучше обычный. ну, обычный, обычный, обычный дворовой вид, ну, третий этаж. Вот представьте, что вы живете на третьем этаже. Да, то, что э, касается сейчас ПЗША, да, собственно, что у нас там имеется. Вот смотрите, у нас там есть э, 23 квадратных метра, прямой вид на горы. Я сейчас говорю про живой комплекс кислород. Прямой вид на горы, э, стоимость... Прайсова 10 миллионов 145 тысяч рублей. Но сейчас акция. Сейчас акция от застройщика минус 20%. Соответственно, ваша квартира стоит 8 115. И, соответственно, за есть... 23 квадрата. За 23 квадрата. Это хорошая цена. Тут, знаешь как? Тут э, в большинстве случаев у людей двоякое мнение. С одной стороны. С другой стороны, ты берешь квартиру без первого взноса. Да и берешь его застройщик, да и берешь федеральные стройки. Однозначно это проект, естественно, в долгую, да, быстро здесь а, что-то заработать не получится, однозначно в долгую. И я бы все-таки рассматривал бы да, такие про... пару лет жизнь ну, Я бы все-таки рассматривал проект. такие проекты, да, либо для себя оставить, пусть будет, либо на арену там посуточную или на, на долгосрок. М -м купить что потом перепродать Ну не знаю наверное, Вот она будет всегда там цениться Если сейчас приобрести Пройдет года два Она будет там цениться Ну ты посмотри как возводится весь вот этот цельный склон быхи а а там уже всем... школу возводят, там садики, там смотри, все, все... Все магазинов. Да. А, а, при всем при этом, то, что мы покупаем квартиру у застройщика без первого взноса, у нас платеж по ней будет 28 тысяч рублей. Ставка будет сейчас, 3... ставка будет 3,2. 3,2% годовых. И причем это на весь период. А, собственно, к чему я это все введу да, по итогу. То есть у тебя платеж там условно до 30 тысяч, да, за 30 тысяч, но ты всегда ее сдашь. Ну, хорошо, За 30 вопрос. тысяч, ну просто там, ну, как то не можешь ее не сдать за 30 тысяч. Сейчас уже в данных корпусах э, в Сочи парке сдаются по 30-35 тысяч. Я заходил туда, я смотрел. ремонта просто ну, не знаю, ну, ну на, туда, кстати, наверное, не было. Насчет, насчет, да, ремонт я был тоже в одной квартире, на 18 этаж, по-моему, какой пер, первый корпус. Мне а, кажется, в Сочи я ремонт парке, делал, просто, знаешь, как в домике ниф-ниф, нуфнуф и нафа. -наф. Вот просто. Такая. Вот что было. Остатки роскоши из каких-то своих ремонтов. Вот, вот этим все мы заделали ремонт. Да, был квартир на 18 этаже, кстати, с хорошим видом на море, в Сочи парке, первый корпус. Собственно, что там произошло? Я туда захожу, она говорит, у нас тут дизайнер приехал с Москвы. Я смотрю на работу дизайнера с Москвы и понимаю, что там, наверное, бабушка Сургута приехала. Да, она просто через Москву, скорее всего, ехала, да, рассказывала, как это Москвы. Понимаете, а, купили квартиру относительно ну, недешево, да, то есть относительно недешево взяли у застройщика, но а, взяли за колхозе. И кому еще свою перепродавать? Таких ремонтов, там, ну, блин, балконы, маленькая тележки, ну, Слушай, на сегодняшний день, если есть у человека вкус, можно сделать очень дешево и красиво. Ну, как говорится, дешево и сердито. Ну да? вот, я сейчас покажу фотографию, мы еще вставим. А, мане сколько метров? 20? Ну, мане 20. 20 метров. А, первый шоу Первый шоурум, сейчас фотографию выберу. Не знаю, поинтереснее. Первый шоурум выглядит практически идеально. Если ты также сделаешь а, в своей квартире, том же Сочи парке в кислороде. Не, то... но так как шоу-рум не сделают, Ну плюс-минус, китайскому подобию, подделку. Но ну, почему? Ну ты же можешь так сделать. В целом взять как за идею. Да, и сделать это именно вариант У тебя надо в дизайнер пойти, слушай Да Ты это. идеи дизайнерские ну, раздаешь Мы сейчас вставим картинки, посмотрите Это к тому, что на 20 метрах можно сделать нормальную планировку? Можно да? да Поэтому однозначно, если вы заходите уже на такие проекты Здесь нужно выделяться, не выделиться Но как бы сравняться со всеми А какой в этом смысл? Нет, а вот скажу вот так Вот когда в комплексе маленькая площадь и если у вас какой-то эксклюзивный дизайнерский ремонт, Вот цена квартиры молниеносно сразу же выше. А если у вас дизайн квартиры, ну такой, ну у меня дизайн в кавычках, но ну, обычный ремонт, ну как бы у нее цена сразу же автоматически даже, Да, здесь даже дело не выручной стоимости, дело в том, что как вы будете ее сдавать. Когда у вас хороший да, дизайн квартиры, у вас нормальная мебель, у вас очередь будет стоять. Ну, друзья, очередь виду, стояти, ребят, да, из, в, ком, в, в комплексе раз-два-три, вот сам как бы штудировал полностью весь этот комплекс, комплекс. Э, хорошая дизайнерская квартира, площадя у них везде одинаковая. Э, с хорошим ремонтом стоит в месяц 50-55 тысяч рублей. В месяц, ну, там есть некоторые позиции гораздо выше. Ну, я тебе беру... Сейчас, сейчас мы говорим про не сезон. Да, но я же тебе не беру самый потолок, ну, как бы с хорошим достойным ремонтом. А если показывали с ремонтом, ну просто вот там, знаешь, сверху раковину обули, плитка не встраиваемая, а двухкомфорочная, сверху поставили, вот это переносная, и знаешь, бабушкина у -у -у. плитка. Ну и то есть вот все в таком направлении, какой-то шкафчик сдачи привезли, поставили, вот и они за свою квартиру хотят 30 тысяч, ну как бы и то она ищет своего, так скажем, квартиросъемщика со скрипом, вот так вот назову. Да, потому что у нас люди любят глазами, и все объявления, да, все предложения, они, как правило, должны быть а, красивые. Если не знаешь, как а, сделать свою квартиру, давай, блин, ты заходишь в любой номер в отель, вообще в любой, то есть ты можешь а, взять, как образец, шо шоурум -шоу какой-нибудь там, в новом комплексе, можешь взять, ну, вот любой... Отель, да, берешь в качестве примера и делаешь точно так, же. все, не надо ничего придумать, а все уже придумать Слушай, ну это мы видели много, знаешь, вот этих гостиничных комплексов, отелей здесь, Сочи, как застройщики строят а Мало кто из людей видел, которые вот нас смотрят Я очень много видел ремонтов квартир Уф, колхоз колхозом. Да. Вот просто посмотрел, начал меня... и ушел. думаю, да. лучше я ничего не буду говорить. Потому что мне в любом случае собственник скажет, да, у меня локация, у меня самый крутой ремонт, у меня там виды. А про себя думаю, ты другие виды вообще видел? В других квартирах, пусть даже в этом доме. Какие ремонты? Ну, то есть, как бы здесь ну, на вкус. Есть у нас комплекс, жилой комплекс семейный в Лазаревском. Вот там с ремонтами вообще беда. Там практически вот сколько процентов квартир так заколхозили. Но ну, просто до такой степени, что она просто ну, в голове какие-то вещи элементарно не укладываются. В общем, ремонт он э, влияет. Он, он очень но, сильно влияет. Он и, имеет значение. Да, и я видел сам лично такую квартиру, которая сделана качественно, то есть сам ремонт сделан качественно. Но чистовые материалы, вот эти там обои, что-то еще там вот, прям вот как будто они, знаешь, зашли в магазин. Вот то, что вот было, прям вот сразу прям под рукой, что было, она просто только вот вот взяла, вот, ну, закрытыми глазами и пошла налепила. Да, да, да. Лучше вообще, если уже пошло дело на ремонт, лучше оставить под вот чистовые, там, под покраску там, под огонь, все что угодно. Оставляешь просто стены и все, и люди уже сами себе клеят. 56 метров сделали ремонтом у меня инвестора семейном. Цветочки налепили. Я говорю, ну зачем? там ну пака ну, рыдать, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну кому вот эти цветочки, у кого вы хотите удивиться вот этим цветочком? Он говорит, знаешь, что говорит, красиво. Я говорю, да. И понимаете, они вот эти цветочки налепили, площадь хорошая, самый ремонт качественный, ремонт вопрос: нет, и планировку правильно, все нормально. Вот чистовым материалом несет за говорит мне квартира стоит там 15 500. Когда ты не она... понимаешь, что ну, ей 10 красная цена. Да, у него квартира в Новой Заре э, стоит там 15 15 500. И она за такую же квартиру хочет в семейном такой же стоимость. Ну какой да. там смысл? Друзья, ну скажу вот по честному, да, свое даже личное мнение, что у нас в Сочи ремонт имеет большое значение. Ремонт да, имеет значение, потому что знаете, много кто приезжает, а люди у нас по большому счету разношерстные, да так, И они знают... хотят. Но все равно каждый хочет себе достойный, красивый, нарядный ремонт новый, а не вот этот, где все, знаешь, там разваливается, где где-то <свот> кровать там. Старайтесь, да, ориентироваться на площадь, Но ну, если у вас маленькая площадь, старайтесь э, рассчитывать. Э -э Что делать надо? Мы, мы, мы, Мысль потерял. Да. да. Ну давай тогда дальше. Да. Ориентируйтесь, да, ориентируйтесь на целевую аудиторию. Это молодые ребята, э, девушки, там, пары, они э, перспективны, да, у них есть деньги, как правило, да, то они работают, зарабатывают, они платежеспособны. И надо, собственно, такую аудиторию э, ориентироваться, если у тебя mm -hmm. маленькая площадь. Потому что. Слушай, у нас маленькая площадь вообще всегда сдается постоянно. Да. Давай, знаешь, как? У нас. Многие вот спрашивают, а почему у вас в Сочи маленькая площадь? Вот у нас есть дом, застройщик его разбил на маленькие площадя и как бы весь распродал. А если у нас есть комплексы такие, давай назовем, ну ту же Ясногор, ну не Ясногорский, знаешь, э, э, какие у нас комплексы, где у нас большие площадя, но они невыгодны, у нас нет свободной земли, у нас нет большой застройки, плотной застройки. У нас вот что есть, все, комплексов уже негде строить. Поэтому у нас в Сочи пользуется спросом в среднем площадь ну, ну, 20-45 квадратных. Самая ходовая это 30, 35 до 40 квадратных метров. Собственно, почему так происходит? Потому что у нас много квартир уходит в аренду там на на длительный срок. У нас люди просто ну, заехали, там, переночевали и свалили. Все. То есть у нас вся жизнь, вся жизнь и зимой, и летом, она происходит на улице. У нас люди там не стоят, там, не живут в квартире так, как, допустим, живут там, в дальних регионах. как движок в квартире происходит. Здесь немножко ритм жизни другой. Поэтому не стоит забывать и ориентируйтесь на... Своей ну, зреволю, ну говоря. и смотри, и что? Давай мы вот немножко подведем итоги. То есть приобрести квартиру ФЗшную, где человек сейчас оформляет со всеми там банковскими средствами по набору по, по продажи что там. Поискрово счетам, но минимально безопасно. Да? Да, основная идея в том, что, что ты без денег заходишь э, в проект, да, у тебя минимальный платеж, там условно там 25 там, 26 тысяч будет. Ты, ну как бы особо ну, не. Ты его выплачиваешь, когда тебе разрешили выйти на ремонт, ты сделал ремонт и вариант, ключ. Да, Отельный вариант делаешь, все, у тебя уходит в аренду, и ты сидишь. на ключ до тех пор, пока комплекс все не сдали вообще полностью. На ремонт вас будут запускать раньше. Ну, как бы раньше там времени, раньше, срока. Запустили, сделали, закрыли, ушли, уехали. Пришло время, открыли, начали сдавать. Да, основная да, идея в том, что не надо колхозить, не надо, потому что вы за колхозили, и ваши соседи за колхозили, и их соседи тоже за Я знаю, в Сочи-Парке квартиры, вот в сочи парк, уже сданные корпуса, они как бы практически пустые, там вот во всем корпусе, там, допустим, там... На двенадцатом этаже живет один человек, там, допустим, на восьмом человек один живет. Ну, то есть, точечно, вообще, прям на одной руке можно перечитать. И просто к чему? Видел вот эти ремонты, никакущий ремонт 30 тысяч рублей. 20, 20, 20, знаешь, сколько там площади? 20 квадратов. А, не, какой 20, 18 квадратных метров в Сочи парке сдается 30 тысяч рублей. Ремонт просто никакой, от слова совсем. Вот, ну, наверное, остатки, что были, или по распродаже, ну вот что-то подсобрали, вот, да, опять же, если посмотреть на апарты, которые продаются там, условно, парк Горького, Пушкин, да, то есть по-разному по -разному можно к этим объектам относиться, но, у них там есть небольшая площадь, там 16 метров, 18 ну там хорошо спланировано, ну так, если по большому счету, хорошо спланировано, хорошо, да, нормальный отельный вариант, а в квартирах нужно тоже самое, друзья, будем финалиться потихоньку, не колпостя, делайте. И пока есть возможность, пока есть вот эти субсидированные ипотеки, пока Себя есть возможность сражается. от застройщиков зайти в фз без первоначалки, вообще без денег, вы своих денег с кошелька не тратите. Позвоните просто нам, напишите нам, мы дадим вам лучшие варианты, согласуем, проведем, сопроводим и все. И будете ждать выдачи ключей, зашли, сделали ремонт и забыли за эту квартиру. При этом вы знаете, что у вас... В Сочи есть недвижимость, ликвидная недвижимость, квартирник, как вы сами. знаете. Пусть небольшая площадь, но она есть. Небольшая, но она в старости едет. всегда пригодится. Дети будут приезжать, внуки. Сами на пенсии на старости поедете. Придет то время, когда э, ценовая политика в Сочи изменится, порог входа будет совсем другой, а вы знаете, а у меня в Сочи есть заначка. Ну и плачу я за нее 30 тысяч в месяц, платил первое время какое-то. А потом она платит сама себя. Ну что, разве плохо? Нет, неплохо. А Сочи, наоборот, только развивается. Кто думал, что в Сочи сегодня будет, как сейчас, ну, возьмем в 2014 году, когда здесь была деревня, асфальта не было, вообще развязок не было, одна 10, пальмочка 10, была. 10 просто деревня. Олимпийского парка вообще не было, это просто был пустырь и... не знаю, как они там эти не бамбук, ну, вот что-то типа бамбука там росло, болото, можно сказать. Его же там весь залили бетоном. Поэтому, друзья, пока есть возможность ну, забирайте, забирайте, забирайте. Нужно брать. Не, не ошибешься. Здесь платеж-то... Не до... переплачивай, никому не переплачивать. У тебя минимальная процентная ставка. Слушайте, ну так, если по-честному, ну а сколько инфляция? Сколько инфляции в России? А ты переплачиваешь сколько банк там, там, Ну, 3 процента. 3-2. Ну, это, блин, по сегодняшним меркам это копейки. Пусть она будет подольше окупаться, но зато будет. И если есть возможность, забирай вот прямо сейчас. Да, и здоровью. это ваша квартира. Да. А, недвижимость в городе Сочи... Всегда ценится. И она всегда будет ликвидная. Да. Давай прощаться. Все, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Пишите, звоните. Прислушайтесь очень хорошо к этой вообще всей истории мысли. Это верное, правильно. Да то, что мы говорим, да, то, что мы говорим, это дело. Мы говорим на основании своего опыта и того, что мы видим. Да, да, да, да. Это то, что будет приносить вам счастье. Да. Все, друзья, давайте, пока. Всем пока.